Вид на заснеженные вершины гор 18 декабря. И вот прекрасный вид на отель Сочи парк. А это озеро. Вдали детский парк аттракционов. Удивительный вид, очень красивый. Вот каждый день я вижу такую красоту, когда иду к морю. Гирлянды сочинские. С Новым годом. Майки, свитера, какие-то носки. Вся. Гирлянды в виде бытовых предметов. Ресторан от Новикова высокой кухни не нормаль на берегу Черного моря. Гудни. А где Закат в Аблеве, декабрь, 15 декабря. Фонтан мира, Аблер. Старый Адлер на границе с Абхазией. Пять девушек, символы пяти частей света, держат в высокоподнятых руках земной шар. Декабрь. Старый Адлер Центр Адлера Просносится аромат кофе и хвойных растений Деревьев, кипаритов В другом нарядные елочки. Приближается Новый Год Необыкновенные цветущие кустарники, листочки очень хорошо пахнут, вот такой скуленистый запах. все адлер в атлере беспрерывно что-то цветет, даже в декабре